завными работами я начал заниматься с первого дня как купил машину весна у нас никак не настает вчера потратил один день вчера была хорошая погода солнышко вылезло потратил один день на то чтобы подварить арку сейчас покажу как это получилось так. сейчас когда решил смонтировать это все в одну серию выяснилось, что половина серия утрачена не знаю, куда я делал это видео. Вполне возможно, что оно куда-то испарилось. Первое, с чего я начал, это я заварил арки. Они были дырявые, и в машине невозможно было возить груз. Летела грязь. Вот видео, которое я снял в апреле. Точнее, со стороны салона это выглядит вот так. Понятно, что не идеально, для меня сварщик еще тот. Сейчас поймает он баланс. Но, ну, по крайней мере, это лучше, чем сплошная дыра. Ушло половина двери, ржавая двери от Мерседеса. Но зато одна сторона уже жесткость есть. Молоточком стучал, крепость. Достигнуто. Поменял замок со вставкой полностью, вот эту вот внутренность, все новое поставил. Это недорого, китайцы выпускают, стоит это рублей 500 примерно. Пришлось немного налить пены сюда, чтобы не затекало временно. Все равно это все вырезаться будет, часть крыши и делать. Решение проблем. ножку. Здесь вот такая вот интересная вентиляция, Сейчас будем ее чистить и подваривать. Дальше я зачистил болгаркой крышу и образовавшиеся дыры я подварил латками, так как в металл металл не умею варить хорошо без дыр. Потом обработал кислотой с цинком. Видно, как цинк проступает вот Эти белые следы Это цинк, содержащийся в цинкове Теперь будем красить Let's do it. Это грунт желтый, кислотный. Жидкий локер. Вот так я выварил арку. Понятно, что она все еще сыпется, но здесь была сплошная дыра. Я ее обварил. В машине стало значительно тише. еще не высохла но уже вот видно что появляется белый налет до цинковый слой и когда это все полностью высохнет можно будет пульнуть грунтовочкой и покрасить Ну, вот как-то так получилось. Конечно, сварочки из меня тот еще. Но это лучше, чем гнилье. Сейчас я это все соберу красиво. И покрашу кисточкой. Зад левый.